Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам рассказать, как я рассчитываю реглан, как вяжу росток. Я вяжу росток двумя способами. Росток обычный, который вяжется сразу после резинки, и росток вяжу еще азиатский, который вяжется после того, как у нас наше изделие связано до проймы, то есть рукава у нас уже связаны. Расскажу вам про свою формулу, которой я обычно рассчитываю реглан. Я рассчитываю реглан, исходя из количества петель на горловину 40. Я вам сейчас расскажу, как легко по вот этой формуле потом рассчитать на любое количество петель ваш реглан. Я не знаю, откуда у меня это взялось, но я уже несколько лет рассчитываю вот именно по этой формуле. У меня на линии реглана оставлено по 2 петли. И это вот у нас цифра 8. Мы 2 умножили на 4 линии реглана и у нас получилось 8 петель. Далее я оставляю на рукава по 4 петли, на спинку оставляю 10 петель и на перед оставляю 14 когда прибавляем, складываем все вот эти петельки, у нас получается 32 петли и плюс 8 это петли нашей линии реглана. В общем, у нас получилось 40. Ну, допустим, вы, когда связали образец, рассчитали, сколько вам нужно набрать петель на горловинку, связали резиночку, если она вам здесь необходима, вот это наша резиночка. Связали и дошли до того момента, когда вам нужно рассчитывать реглан. Если у нас такое же количество петель остается на реглане, то есть на регланной линии по 2 петельки, мы берем наши 100 петель, берем 100 петель, и отнимаем вот эту цифру 40. У нас остается 60 петель. Эти 60 петель нам нужно распределить на рукава, на перед и на спинку. У нас 4 части. Нам нужно разделить на 4. Получилось 15. Далее я всегда также пишу свою формулу. То есть 4 10, 4 и 14. А внизу подписываю вот это количество, которое у меня получилось после вот этих вот вычитаний. Под четверкой пишем 15, под десяткой 15 и так далее. Потом вот эти вот цифры мы складываем и в итоге получаем 19, 25 19 29 вот это у нас петли рукава вот это петли спинки и вот эти петли переда все совершенно просто и так распределяем здесь у нас 19 петель на рукава на спинку у нас 25 петель и наперед у нас 29 петель. Если вы будете вязать, ну, чаще всего азиатский росток, я вяжу, когда мне нужно сверху горловины сразу нужно связать какой-то рисунок, который должен быть одинаковый как спереди, так и сзади. Вяжу таким способом, азиатским росток вяжу, если я вяжу детям, это намного проще, чем высчитывать. Росток обычный, который вяжется сразу после резинки. И азиатский росток выглядит так. Вы связали горловину, распределили петли на реглан, связали наш реглан. Так, вот это у нас рукава, это спинка, это перед. Связали наши вот количество рядов, необходимое вам, до проймы. Вот. И сейчас я вам покажу, как очень просто можно связать росток, ничего больше не рассчитывая. Рассчитали только реглан, вяжите без всяких тут прибавок-убавок, то есть на росток делайте прибавки только вдоль регланной линии с четырех сторон, и все. Когда вы довязали до проймы, мы рукава снимаем на дополнительную нить или на булавку, кому как удобно. И начинаем вязать петли спинки. То есть вот здесь у нас должна быть ниточка. Ниточка должна у нас здесь быть на регланной линии в начале спины. Вот здесь вяжем нашу спинку поворотными рядами. Детям обычно делают росток на 1,5-2 сантиметра. Для взрослых можно сделать от 5 до 7, детям до 5 сантиметров подросткам. И мы вяжем петли спинки, продолжаем, и делаем вдоль регланных линий вот здесь также прибавки, как бы мы делали, если бы мы вязали по кругу. Связали мы наши, если для ребенка, полтора-два сантиметра. Вот наш росток готов. И дальше мы соединяем, вяжем петли спинки. Здесь набираем петли подреза. Продолжаем. Петли подреза набрали. Соединяем с петлями переда. Вяжем петли переда, набираем вот здесь петли подреза и далее соединяем с петлями спинки. Все, ничего сложного нет. Вот так у нас получится очень... Вот у меня, я вам сейчас покажу, вот на этой кофточке, вот на этой у меня э, росток связан Азиатский, то есть, вот смотрите, если я ее разложу, у меня петли спинки связаны. Вот они, видите? Вот они мои 2 сантиметра. Здесь, вот у меня петельки, вот где заканчиваются. Вот видите, я закончила вязать петли переда и сняла рукав на дополнительную нитку. Потом я связала вот эти ряды. Два сантиметра спинку, набрала петли подреза и соединила перед и спинку. Все, ничего сложного. Так, дальше сейчас я вам расскажу, как рассчитать росток, если вы хотите росток вязать сразу после резинки. Росток это у нас разница между горловиной переда и горловиной спинки. Я возьму э, эту разницу, то есть размер ростка 3 сантиметра. Теперь нам нужно узнать, сколько нам нужно провязать с вами рядов, чтобы у нас росток получился 3 сантиметра. Когда мы с вами вязали образец и высчитывали количество петель, которые нам нужно набрать на горловину, мы наш образец э, измеряли в ширину. Теперь нам нужно... Наш образец э, измерить высоту и узнать, сколько у нас провязано рядов в 1 сантиметре У меня в 1 сантиметре провязано 3 ряда. Чтобы узнать, сколько рядов нам нужно провязать для ростка, нужно 3 сантиметра размер ростка умножить на 3 ряда. Вот это количество. Это получается 9. Но нам нужно четное количество рядов Поэтому мы округляем, прибавляем еще один ряд и округляем до 10. На мы с вами поворотные ряды будем вязать и в эту, и в обратную сторону. Поэтому вот это количество рядов 10 нам нужно разделить на 2, и это получается 5. То есть 5 поворотов нам нужно сделать, прежде чем у нас, вяжется с вами 10 рядов вот эти все пять поворотов можно распределить только на рукав но тогда у нас на рукаве будет очень частые повороты и окажется просто ровная квадратная горловина спереди чтобы этого не случилось мы с вами распределим повороты и на рукава и и на петли переда нам нужно сделать 10 разворотов. Мы сделаем 2 разворота на рукавах и 6 разворотов по 2 разворота, то есть 2 здесь, 2 здесь, 4 разворота уже получилось, и 6 разворотов мы сделаем на петлях переда. Вот они, наши 6 разворотов. Теперь нам нужно рассчитать, сколько петель нам нужно довязать до, разворота. Мы берем, начинаем рассчитывать сначала петли рукава. Так, у нас это рукав, это рукав, это спина, это у нас перед. Берем петли рукава. Нам нужно здесь сделать два разворота, но у нас с вами здесь три вот таких вот как это назвать, промежутка между разворотами. Мы берем 19, делим на 3, и у нас получается 6 петель и плюс 1. Одна у нас петелька получается лишняя. И мы распределяем. Вот здесь, значит, у нас 6, вот здесь у нас тоже 6, а здесь мы сделаем 7 петелек. Тот же, самый, точно так же мы распределяем петли здесь 6, 6 и 7. Так, петли рукава мы с вами развороты уже распределили. Далее, вот здесь на количестве петель переда нам нужно с вами сделать 6 разворотов. Между этими разворотами у нас получается... 7, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 промежутков. Значит, мы берем количество петель переда 29, делим на 7, это получается 4 и плюс 1 петля. Вот эту лишнюю петлю мы прибавим вот сюда в центральный наш. Здесь у нас вот по 3 разворота, здесь по, по промежутка, здесь по 3, а здесь у нас получается центральный здесь мы сразу напишем вот у нас 4 здесь мы значит сразу напишем 5 петель все остальные петли у нас равны 4 значит мы вот в этих промежутках мы распределяем с вами по 4 петли итак начинаем вязать росток теоретически пока начинаем вязать росток росток всегда все ряды, когда вяжете реглан, нужно начало ряда, оно должно быть у вас вот здесь. Это самое удобное место. Начиная вязать росток, вы вот, начинаете вот с этого места. И до регланной линии вы делаете прибавку. Провязываете регланную линию, делаете прибавку. Вяжете в эту сторону петли спинки. Делаете прибавку до регланной линии, прибавку после регланной линии и 6 петель рукава. Разворачиваетесь и идете в обратном направлении. С изнаночной стороны мы прибавки в реглане не делаем. Доходим, проходим линию реглана и также провязываем еще 6 петель. Учитывая, что у нас здесь уже одна петля есть. И еще плюс 6 петель. Здесь делаем разворот, возвращаемся и вяжем, также делая прибавки в регланных линиях, вяжем вот до следующего вот этого нашего отрезка. Сразу хочу вам сказать, что удобнее будет, если вы вот эти вот отрезки сразу пометите маркерами там, где у вас они начинаются. Так, довязали мы вот до этого отрезка разворачиваемся и возвращаемся в обратную сторону и довязываем вот до этого отрезка далее разворачиваемся и вяжем опять все петли спинки и рукавов и довязываем уже мы с вами вот до этого участка вот до этого опять разворачиваемся вот тут разворачиваемся и провязываем уже до этого до этой отметки далее опять поворачиваем вязание разворачиваемся и вяжем по обратном направлении вот до этого пока мы не дойдем с вами вот такими поворотными рядами мы вот сюда сюда и сюда с этой стороны у нас получится изнаночный ряд вот этот поворач... вот довязали сюда разворачиваемся вяжем все петли спинки, рукава спинки и опять рукава и уже затем соединяем в кольцо я надеюсь вам понятно я сейчас вам нарисую прямо схему с этими со всеми распределениями как мы будем с вами провязывать ряды и так начинаем с вами виртуально вязать наш росток наше вот здесь начало ряда вот здесь мы сейчас до регланной линии регланная линия у нас две петли делаем прибавку две петли провязываем делаем прибавку провязываем петли Пинки делаем прибавку. Регланная линия делаем прибавку и довязываем вот до этого нашего маркера, до первого маркера. Разворачиваемся и по изнаночной стороне, повторяю еще раз, мы с вами прибавки не делаем. Разворачиваемся и вяжем сейчас вот до этого нашего первого маркера вот на этом рукаве развернулись и вяжем до первого маркера на этом рукаве, разворачиваемся, довязываем сюда, делаем прибавку линия реглана, прибавка вяжем все петли спинки, довязываем с вами до второго маркера не забываем здесь делать прибавки здесь мы разворачиваемся и вяжем в обратную сторону до второго маркера вот на этом рукаве здесь мы разворачиваемся вяжем до первого маркера на петлях переда. Опять разворачиваемся и вяжем до первого маркера на петлях переда. Развернулись здесь. Вяжем до второго маркера, так, на петлях переда развернулись, связали до второго маркера с другой стороны. Отсюда опять разворачиваемся и вяжем петли до третьего маркера на петлях переда опять разворачиваемся я сейчас тут накручу вам и вяжем до третьего маркера с другой стороны переда опять разворачиваемся и вяжем в обратную сторону это уже у нас будет лицевой ряд и вот сейчас мы уже вот здесь у нас остался только вот этот промежуток вот эти наши пять петель мы вот так вот вяжем, уже соединяя в круг. Все. Наш росток связан. Сейчас мы посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ряд. Это у нас уже соединительный ряд в круг. 10 рядов мы с вами провязали. Точно так у нас получилось, как мы с вами рассчитывали на схеме. В следующем видео я вам покажу как вязать вот такой росточек без дырочек есть два способа вязания петелек вот здесь на поворотных вот здесь на поворотах когда вы вот соединяете дальше провязываете может быть больше есть таких способов но я вот вяжу двумя способами без дырочек это я буду уже снимать в следующем видео. Я надеюсь, что вам было все понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я постараюсь вам объяснить. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.